Булинь, он очень распространен в альпинизме, в водном туризме, в общем, где его только не вяжут и где его только не используют. Его можно привязывать к опоре, можно делать самостоятельную обвязку вокруг себя этим узлом. Неправильно завязанный узел булинь, он выглядит как правильно завязанный, так что уметь вязать его нужно обязательно. Вот у нас опора, вот веревка. Оборачиваем веревку вокруг опоры. И на длинном конце, внимание, на длинном конце мы делаем вот такую вот петельку. Сделали ее. Опять же, этот же длинный конец мы пропихиваем вот в эту петельку. Вот так. Так пропихнули, протянули. Теперь в получившуюся нами петлю мы будем пропихивать конец вокруг нашей опоры, которая заведена. Вот пропихиваем. Можно с этой стороны, можно с этой стороны, это не столь важно. Пропихнули. Теперь длинным концом мы протягиваем наш узел. Он должен прощелкнуться. Смотрите, он, видите, затягивается, затягивается, затягивается, и потом впоследствии он прощелкивается. Вот он, прощелкнутый булинь или правильно завязанный булинь на длинном конце веревки. У нас есть короткий, обернутый вокруг чего-либо. Это может быть дерево или я сам. Вот. вот этот конец называется короткий. Вот этот конец длинный. На длинном конце веревки мы делаем вот такую вот петельку. Видите, сделали. Потом длинный конец, длинную веревку, которая дальше от нас. Мы пропихиваем вот в это ушко. Вот так. Пропихнули. Вот так у нас получилось здесь. Видите? Потом короткий конец, который обернут вокруг чего-либо, или меня, как в данном случае, мы пропихиваем вот в это ушко. Пропихнули. Да? Теперь мы беремся за длинный конец веревки и затягиваем наш узел. Все, затянули видите он прощелкнулся наш узелочек выглядит он вот так на хвостике который у меня остался обязательно вяжем контрольный узел вот здесь вот видите куда он выходит вот куда он выходит вот этот хвостик вокруг веревки которая рядом мы вяжем контрольный узел вот завязали это делается для того, чтобы, если узел поползет, он сползет у нас до контрольного. Вот видите, он у нас сползет до контрольного, не поползет дальше и не даст нашему узлу развязаться. Все, теперь мы спокойно можем залезать куда-то или спускаться откуда-то.